Любовь — это когда хочешь с кем-то переживать все четыре времени года, когда хочется бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень, а летом — собирать с кем-то ягоды и купаться в реке. Осенью — вместе варить варенье, и заклеивать те окна от холода. Зимой. Помогать пережить насморк и долгие вечера. А когда станет холодно, вместе топить печь.